Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Эмоции, чувства и вся эта неосязаемая внутренняя суматоха может быть трудной задачей, потому что иметь с ней дело неприятно. Мы часто делаем все возможное, чтобы отвлечь от себя негативное внимание. Это может принимать форму простого отвлечения от наших проблем, перенаправления внимания или даже перекладывания вины на других. Хотя дети обычно прибегают к таким методам, эти модели поведения иногда преследуют людей и во взрослой жизни. Во взрослой жизни последствия более серьезны, чем дополнительные обязанности по дому или отправка в свою комнату. Неумение правильно обращаться со своими чувствами в зрелом возрасте может проявляться в виде страха перед близостью, неуравновешенного цикла сна или вспышек гнева. Хотя поведение может казаться неустойчивым, оно может указывать на эмоциональную борьбу. Будучи взрослыми, вы можете настолько привыкнуть к использованию выбранных вами механизмов, что не распознаете их. Знание – это сила. Итак, давайте рассмотрим некоторые признаки того, что вы не справляетесь с ситуацией. Первый – подавление. Верным признаком того, что вы искажаете свои эмоции, является их подавление. Мы склонны смотреть на ближайшее будущее, и поэтому считаем, что проще похоронить эти эмоции, чем противостоять им. Возможно, вас описывали как стойка, или вы слышали описание того, что вы чрезвычайно спокойны, то есть спокойны до такой степени, что выражение лица настолько ограничено, что вы, кажется, ни на что не реагируете, даже когда это полностью заслуженно. Возможно, это изображалось как то, что вы слишком круты, чтобы заботиться об этом, ведя себя постоянно недовольно, как герой какого-нибудь подросткового романтического фильма. Это может также выражаться в том, чтобы быть вечно шутливым, юморным, веселым человеком. Вас не беспокоит эта вещь, потому что вы просто пошутили над ней, верно? Верно? На самом деле, это признаки того, что вы можете чувствовать себя неловко или бояться открытого проявления эмоций от себя или других. Второе – страх перед близостью. Говоря о страхе, еще одним признаком того, что вы не умеете правильно обрабатывать эмоции или справляться с ними, является страх близости. Близость требует от вас быть уязвимым и испытывать все те некомфортные чувства, которые вы не хотите испытывать. Когда вы отрицаете, отклоняете или иным образом не справляетесь со своими эмоциями, вы не позволяете себе чувствовать их полностью. Следовательно, вам будет трудно их выразить. Как уже говорилось в других видео и статьях, наши партнеры, друзья и любимые не читают мысли. Неспособность выразить эмоции приводит к неясным оправданиям того, что вы чувствуете, или, возможно, ко лжи и отвлечениям, чтобы скрыть эмоциональный дискомфорт. Такая неспособность выражать эмоции и допускать подобную уязвимость сильно затрудняет эффективное общение, что приводит к конфликтам и последующему напряжению в отношениях. Третье – повышенный уровень стресса. Быть нечестным или пренебрегать своими чувствами – это отрицание самого себя. Это приводит к повышенному уровню стресса. Эмоции обычно служат выходом для стресса, как умственного, так и эмоционального. Когда вы затыкаете этот выход отрицанием, нечестностью и пренебрежением, давление возрастает. А это, как вы понимаете, не очень приятно и, скорее всего, не приведет к хорошему результату. Номер четыре. Проекция. Проекция – это перенос своих чувств на кого-то другого, подобно тому, как проектор проецирует изображение на стену. Однако проецирование включает в себя не только чувства. Что происходит, когда у нас есть целая куча неприятных, постыдных и болезненных эмоций, с которыми мы не хотим сознательно справляться? Мы бессознательно проецируем свои эмоции и недостатки на других людей, чтобы кто-то другой был ответственен за то, что мы чувствуем. Люди с низкой самооценкой или те, кто не до конца понимает себя, подвержены проецированию. Частым примером этого является ситуация, когда изменяющий супруг обвиняет своего партнера в неверности. И номер пять – отрицание. Это прямая ложь самому себе. Вспомните, сколько раз вы говорили себе «я в порядке», хотя на самом деле не имели в виду этого. Сколько бы раз вы ни говорили «я в порядке», «я в порядке», это не сделает это правдой, если вы не дадите своим эмоциям, усилиям, времени или пространству, чтобы как следует прочувствовать и разобраться. Мы люди, и наши действия, иногда даже наша физиология, подставляют правду под ложь. Большинство из нас пытаются опустить голову и пройти через сложные ситуации, делая вид, что все в порядке. И хотя на первый взгляд это может показаться полезным, постоянное отрицание приводит к разрушению самости и увеличению нагрузки на психическое здоровье. Когда мы понимаем, что не хотим справляться с неприятными и трудными эмоциями, они неприятны и трудны. Однако мы — сложные существа со сложным мозгом, и мы обязаны принять эту сложность и расцвести в нашем сложном «Я», чтобы полностью ощутить нашу человечность. Как бы ни было неприятно справляться с тревожными эмоциями, поймите, что пренебрежение нашими эмоциями позволяет гноиться и наносить долгосрочный ущерб вашему эмоциональному здоровью, и впоследствии вам будет еще хуже. Справляться с трудностями может быть трудно и может быть непонятно, с чего начать. К счастью, существует профессиональная помощь, которая просто ждет, чтобы протянуть руку помощи. Сали вперед и будьте мужественны. Мы поймаем вас в следующий раз.